панель этой площадки, у вас есть возможность войти на удвоитель ценой 2000 рублей, либо миновать удвоитель для тех людей, кто желает сокращать количество приглашаемых людей, можно войти сразу в во первый блок на 4000 рублей. А вот вход на второй блок за 8000 рублей – у нас закрыт. И сделано это по одной единственной причине, чтобы вы не потеряли прибыль по площадке Клевер Мини. Итак, неважно, за 2000 вы вошли, либо сразу за 4. В принципе, 2000 активировали, и вам нужно всего 2 человека, которые вам принесут по 2000 рублей. Вы заработали 4. И перешли на 4000 рублей. Далее, перед вами семиместные столы. И очень многие партнеры, видя слайды, говорят, вот нашли типа нас чем удивить. Семиместные столы, людей надо много. Ой-ой-ой. Нет, разберитесь вы в нашем маркетинге. На самом деле наши семиместные столы работают по такому принципу, как не работали ни в одном интернет-проекте. У нас людей надо вот реально намного меньше, потому что по маркетингу с первого места в нижнем ряду у нас идет сразу реинвест по броне спонсора. Но ведь бизнес-то должен быть всегда взаимовыгодным, вы вместе со спонсором работаете, работайте дружно, и у вас все будет в шоколаде. Вот смотрите, как только пришел первый человек, вы второго поставьте под первого, а от вас реинвест, да в этот же стол, спонсор вам бронь поставит, и вы вот сюда встанете, к себе же, в свое плечо. Далее третьего под второго поставьте. А вы из своего кабинета для своего же первого. Тоже бронь поставьте к нему же в плечо. Вы и человеку помогли, как я и повторюсь. Бизнес должен быть взаимовыгодным. И себе помогли, потому что первый встал в свое плечо, а он второй у вас в нижнем ряду. Вы получили 3 700, а 300 рублей... Вас ушло на площадку Клевер. Многие спрашивают, что такое Клевер. Вы можете а, зайти и посмотреть, какое там у вас будет движение. Вы можете даже его не открывать. Вы можете там ставить брони. Можете не ставить. Потому что ваша площадка будет работать на полном пассиве. У каждого человека, у каждого его реинвеста. На каждом вашем реинвесте закрывая второе место вам будет начисленный линейный реферальный по площадке клевер до третьего уровня в глубину. Вы один единственный раз забросите туда 300 рублей, а потом будете получать хорошие доходы. Почему бы и нет? Далее, четвертый человек, обратите внимание, ведь он встает и закрывает вам верхнее место, нижний ряд, и тут же ваше же плечо вашего второго места. По сути... Людей, посмотрите, насколько меньше, пятого под четвертого, и вы опять же встаете в свое плечо, вы уходите в следующий блок, ведь это выгодно и вам, и вашему спонсору. Поэтому очень выгодный маркетинг. А сейчас самое главное, на что бы я вам порекомендовала обратить внимание. Как только вы поставите шестого под пятого, вы со своего кабинета четвертому тоже сюда бронь поставите, к нему же в плечо. А это ваше уже второе место. Вы второй раз уже получаете 3700 рублей и плюс еще и рефералка по площадке Клевер. Понимаете, где вы вообще в каком проекте видели, чтобы шесть человек в семиместном столе вас не только уже отправили в следующий стол, две выплаты вам принесли. Да плюс еще и под вашими партнерами, ведь уже люди-то стоят. Далее, кто пойдет следом за вами в следующий блок? Все ваши партнеры, все ваши реинвестные места будут слушаться ваших броней. Расстановка та же самая. От вас реинвест в этот же стол. Третьего поставили, первый опять в плечо. Вы получаете 4 в накопление, 1000 на вывод и 3 на клевер. Многие говорят, ну что такое второй блок, а 1000 на вывод. Да поймите вы этот маркетинг. То, что вы один раз, понимаете, идете на этот клевер, а сейчас будете также получать до третьего уровня в глубину, считай, по 1000 рублей за каждого человека, за каждый реинвест вашей и ваших партнеров. Эти денежки уже серьезные. Ваши люди внизу работают до третьего уровня. А вы по тысячи получаете. Я считаю, что это очень круто. Да и вообще именно второй блок нам с вами дает возможность заработать эти 20 тысяч для автоматического перехода в золотое кольцо. Понимаете? Золотое кольцо 20 заработать. И еще один плюс. Обратите на что особое внимание. Посмотрите, что будет происходить дальше. Четвертый стал пятый. Вы опять же стали сюда. Все, вы ушли уже на золотое кольцо. А у вас следующее место, да ваши партнеры. Как только ваше второе реинвестное место закрывается... Это будет ваш же собственный клон на площадке «Золотое кольцо». То есть здесь вас уже будут толкать в «Золотом кольце» все ваши реинвесты, все ваши партнеры и реинвесты ваших партнеров. Понимаете, насколько вообще это все так закручено? Это настолько здесь выгодно. И плюс вы будете крутиться в первом блоке, получать 3700, во втором 1000 И не забывайте линейный реферальный по клеверам. Это тоже хороший доход. Итак, сейчас мы с вами переходим на следующий слайд именно золотого кольца. Вот оно. Вот вся рабочая панель нашего кольца. И здесь всего два рабочих стола. Их всего два. Третий стол уже полностью зарплатный. И столы эти работают точно по такому же принципу. Можно сразу на 20 входить, можно на 40 входить, на 100, пожалуйста. Можно переходить с мини. И не важно, как вы сюда попали. К вам первый встал, второй встал, а от вас реинвест. Понимаете? У вас уже здесь два места пошло. Сюда могут даже приходить ваши собственные клоны с мини и вас же проталкивать. Третий человек встал, а вы бронь первому. Вам 20 на вывод. Четвертый встал, 20 идет в накопление. Как только встал пятый человек, у вас опять вот сюда реинвест. Только спонсору не забывайте звонить. Дружно работаете, вместе работаете, толк поудет. А шестой человек, всего шестой, четвертый ставит в плечо и ваше второе место опять же получает 20 тысяч рублей. Понимаете, получается три общекоматных человека, правильная расстановка вам 20 на вывод. Три человека бронь поставили, 20 опять получили. Вы постоянно будете крутиться в первом блоке и получать вот эти двадцатки. А на втором столе то же самое. Идут ваши реинвесты, идут ваши партнеры. Третий стал, а от вас опять реинвест. Это вы пришли. Как только встает следующий человек, а третий человек встает, первый встанет вот сюда, в свое плечо. Вы ему бронь сюда поставите. Вы опять 20 получаете. 20 получили и 20 идет в накопление. Стал четвертый человек, это общекомандные люди, они переходят из стола в стол. Здесь всего два рабочих стола. 40 накопления. пятый в вы опять же вот сюда прилетели. Снимается, получается, 40 тысяч, 40 это 80, 20 накоплений. Все, вы уже ушли в третий стол. Но вы продолжаете крутиться, в первом получать двадцатки, во втором двадцатки и... По сути сказать, вы только дойдете до третьего стола и на ваших балансах уже будет у кого 80, у кого 100, у кого 120 тысяч. Это вы уже вот здесь заработаете. Это поверьте, это очень крутой маркетинг на самом деле. На третьем столе первый встал, поставили бронь, встал второй, вы опять стали в свое плечо. Понимаете, здесь вы всегда наверху. У вас не болит даже голова. Вот сейчас подойдут мои люди, а меня там нет. Вы здесь, вы наверху. И у вас есть возможность ставить брони. Третий встал. Вы первому бронь поставили. Вы 80 на баланс для вывода, а 20 у вас полетят. 10 клонов на волт один 1 четвертый стол и 50 на пэдэй. Если вы уже там есть, сами понимаете, какое там у вас движение. Пришел следующий человек, вам 100. Следующий, вам 100. Отработала ваше верхнее место, а у вас следующее. Брони ставите и зарабатываете здесь до бесконечности. Это на самом деле очень крутой маркетинг. Он настолько высокодоходный. Просто нужно это понять. Хоть раз вы возьмите ручку, возьмите листочек, порисуйте, прочитайте и вы будете просто поражены. Маркетинга такого в интернете нет безграничные возможности. Потому что некоторые партнеры говорят, ой, мы бы там полетели на старт. Люди бегают ходить на старт. Они не понимают, что они идут не зарабатывать деньги, они идут их просто терять. Ну, заработает, может быть, единицы, верхушка. А у нас за счет того, что циклы-то короткие, зарабатывают не тот, кто первый пришел, а тот, кто работает. И это на самом деле. Очень честно и порядочно. Так, в принципе, и должно быть. Кто работает, тот и зарабатывает. Но всем вам я рекомендую обязательно разобраться в этом маркетинге, понять его. И я думаю, что проблем с приглашениями в таком случае у вас не будет. Потому что, а согласитесь, а купили вы очень там вкусную колбаску там или какой-либо продукт свежий, хороший, вы всегда им поделитесь и скажете своей подруге. Так вот и здесь делитесь с людьми, не стесняйтесь, понимаете, в этом ничего нет предусудительного. Вы даете людям полезную информацию. Сейчас в наше тяжелое время жить на самом деле очень трудно, но зарабатывать таким способом, такие серьезные деньги, просто грех об этом молчать, с радостью говорите об этом людям. И я думаю, что не будет тогда у вас проблем с приглашениями.